Всем привет! Сегодня я покажу, как я сделал для детского сада ширмы из полипропиленовой трубы 25 диаметра Вот такие компактные, легкие Можно ставить их как хочешь, хоть зигзагом, хоть добавлять, хоть отбавлять Разбираются элементарно Можно из трех дверь сделать Добавить можно, когда хочешь, сколько хочешь Вот. сейчас покажу вот это у нас складывается компактненько, лег, легенько потом зашиваться это все будет тканью. сейчас покажу, что для этого потребовалось для этого потребовалось трубы 12 метров 25-ю брал тройника 12 метров точнее 12 штук уголка 96 штук заглушки 6 штук Опоры 8 штук. Нарезал куски труб. Нижняя часть у нас 57 сантиметров. Это вот это вот 6 штучек. Потом верхняя часть 45 сантиметров. Это для ножек. Вот это вот коротыши по 7 сантиметров. Ножки вот такие вот получились. Вот, сразу заготовил. Вот так вот трубы попаял уже, поварил, если быть точным. Вот они. С тройничками. И верхняя часть получается с уголками. Вот так вот. Вышла по цене, я закупал сегодня это, вышло у меня 2000 на две тройных ширмы. Паять, я думаю, все умеют, там сложного ничего нету. Сейчас я покажу, как я паяю. Соответственно, стена и умнолю мы проверил угольно перпендикулярно. ждем пока схватится выравниваем сразу вот упер стену два уголка отцентровав трубу к следующую внутреннюю тройнику и по линии выровнял тройнички ждем пока схватится все схватилось варим следующую 5, выравниваем снимаю как я тебе делаю ширму в садик как тебе делаю помощница садика уже приехала все схватилась теперь сейчас припоем ножки ножки готовы, переворачиваем сварочный аппарат, ну, все его называют паяльником, варим ножку. немного опять и слоняем и параллельно стеночки переворачиваем так теперь замечаем сколько здесь ага, 4-3 помечено карандашиком чтобы ножки были одинаковые потому что нужно ее на горячую посадить либо больше либо меньше Чуть -чуть надо все все нормально варим дальше Сразу выровняем.